Друзья, всем привет! Хотел сегодня запилить видосик про рулевую, вот, про установку рулевого редуктора, а точнее его переделку. Вот шестерочный рулевой передел, поменял вращение, поменял положение вала. Шикардос получилось. А вот с семерочным получилась небольшая засада. И видос получился недоснятым вот незавершенным поэтому откладывается пока не решу одну проблемку если интересно пишите в комментариях интересно это или нет в принципе этих вещей полно на ю кто как хочет так и э, так и делает вот поэтому но ну, я сделал по-своему вы знаете когда нету вот здесь вот всяких э, чандал никакой сварки все у меня все по простому все очень легко и быстро так ладно с этим разобрались давайте сегодня будет коротенький видосик давайте сейчас трахторок переверну. забыл я про вот эти углы а кермана кастера Чопера, Попера, Гарри Поттера. Вот, вот эти углы сейчас мы будем здесь проверять. Как-то так. Интересно? Смотрите до конца. Итак, перевернул, значит, тракторок. Вот. Писали мне в прошлом э, видосе в комментариях, как же углы Акермана, как же Кастера, там Чопера, Попера, там я не знаю, чего там они там еще там бывают, какие там они бывают. Вот, я не специалист в этом. Ну, в Акерманчик, знаете, да, как проверяется, тут очень легко и просто, никаких проблем. Кусочек магнита, вот, намотал, примагнитил такой вот неодимовый, не помню, с чего. Вот, чтобы держался здесь тоже кусочек магнита в центр э, чулка примагнитил вот так вот он проверяется по большому счету да и здесь соответственно нитка сюда просто висит через центр ничего не перегинал ничего не э, э, поставил все заводское все мужики заводское поставил как есть только поставил по своему и что вы думаете? Как вы думаете? Смотрите внимательно. Смотрит в центр? Смотрит. Здесь? Где тут? О. Есть? Есть. Что тут нужно еще подогнуть? Куда нужно еще подвернуть? А ну, скажите мне. Ткните пальцем. В каком месте? Куда? Я не понимаю. Я делаю так как я считаю нужным и оно получается все само собой абсолютно чтобы износить резину на этой технике как мне пишут да там не стирается там надо ее менять чуть ли не каждый сезон там я не знаю лет 200 должно пройти колеса быстрее взорвутся чем она износится вот. и то есть перегрузить как я это сделал. Один. В одном из <смех> видосов <смех> было, да? На передок. Сколько? 6 мешков туда. Комбикорма. 300 килограмм. Влупил. Ну, конечно, они повзрывались. Вот. Как-то так. Поэтому на этом наверное, этот вопрос закроем. Все тут получается а, замечательно. Ничего сложного. Все Заводское. Итак, друзья, продолжаем. Поставил тракторок на колеса. Ну, не обессудьте. Ну, не сказать, что я там нервничаю, психую. Не, нормально все. Это вот чисто на эмоциях. Ну, потому что каждый раз одно и то же. Каждый раз эти кастеры, керманы, шниперсоны, я не знаю. Вот. Кто не знает, что такое угол кастера, у Гугл в помощь. Знаете, да, что есть положительный, есть нулевой, есть отрицательный. Так что с этим никаких проблем нет. У меня здесь стоит нулевой угол кастера. Поэтому почему? Потому что у нас нет скорости, у нас нет э, трассы э, жесткой, да, жесткого, жесткого покрытия. Мы работаем на земле маленькая скорость вот, поэтому здесь не вижу э, нужды в каких-то там либо положительных либо отрицательных этих э, настройках, их можно сделать вопросов нет э, тупо вот два болта попустить под них подложить шайбы одну, две, три, сколько нужно да, и он уйдет в отрицательный либо открутить шаровый и под шаровый подложить шайбы и он уйдет в положительный угол то есть, это можно самому поставить как надо. Сейчас здесь стоит нулевой. Я думаю, понятно. Вот. По Акерману прекрасно видели, что такое, как он выглядит, да, как его проверить. То есть, при... Ну, я уже как-то рассказывал. При вывороте каком-то определенном, да, я не знаю, одно колесо идет а, круче, заворачивается. дрое чуть-чуть. Все колеса идут по разному а, радиусу. Абсолютно. Кто так сравнивал эту балку а, однажды а, с балкой а, с канала Виктора Сыч, сказали, что я сделал просто копию, копию его балки. Ну, ребятки, ну внимательнее. Посмотрите видос про эту балку. Посмотрите видос на канале Виктор Сыч, его балку, сходство будет только в одном в расположении нижнего шарового. Все. На этом копия закончена. Вот. Акерман. Я уже показывал, да? Кто не, не знает, Google в помощь еще раз говорю: линия там, линия 90 так, линия 90 так. Вот где они пересекаются, эти линии. Это и есть центр. Радиуса а, поворота То есть если вот От колеса все три линии Пересекаются на метре То соответственно а, Радиус разворота Будет метр Не путать с диаметром То найдутся специалисты Которые и Эти вещи будут путать и сюда же Приписывать Как то так Ладно мужики всем Пока вот такой видосик ну, не видосик, а пояснение, объяснение, разъяснение. Я не знаю. А, ну, поэтому, как не выходной, так магазины не работают. Частники, что хотят, то и творят. Ладно, мужики, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.